тоже но как бы да все это есть вижу все привязки, все как бы даже так все надоело что соцсети все удалил и телефоном надо бывает не пользуюсь просто отдыхают от того что хочется побыть с собой ну, осознавать всегда себя и вот там родители достают иди там это дело иди то я и от них чуть ли не отключился уже потому что ну, все мне что-то хотят. Жена там бывшая что-то от меня хочет. Иди там работай, иди там это дело. Я говорю, достаньте его вот от меня, дайте. Мне хочется вот жить здесь и сейчас самому, никому ничего не доказывать. Это все я осознал. Ну и пробудился, там, просветился. Я не знаю, как это называется. Мне вообще плевать, как это называется. Просто единственное то, что Фу, старая жизнь-то она осталась. Ну, допустим, те же самые долги, там, кредиты, которые я не погасил, я не хочу их гасить, вот просто. Ну, они беспокоят, там, или звонят, или пишут, там, или, там, ну, как-то вот так все происходит, что приходится постоянно увлекаться опять туда. Опять думать, блин, надо же что-то делать, надо же, а не хочу я ничего сейчас делать, просто устал от всего и все. Надо все равно что-то делать, как-то это гасить всю ситуацию. Она все равно никуда не денется. Она останется. Все равно тебя будут доставать. Ну, там, просить, там, требовать, там, я не знаю, то есть, ну, вот эту ситуацию, как ее прожить-то. Смотри, на самом деле тебе зеркало существования показывает, что ты сам себя еще достаешь. Ты сам себя достаешь. У тебя еще вот, вот эта правильность. Что ты чем-то должен, и от тебя что-то хотят. Мысль это есть, убеждение есть, что от тебя что-то хотят. На самом деле, всему миру пофигу вообще на тебя. Я тебе честно говорю: никто тебя ничего не хочет. Это тебе просто кажется, это глубинное убеждение. И зеркало существования через твоих близких это показывает. И а, вот тут очень тонкий момент со всеми вот этими. И, и, и долгами там или еще что-то пока в твоем уме есть программа что ты должен это тебе опять-таки через зеркало существования будет напоминать что ты должен здесь необходим абсолютная нейтральность трезвый ум понять увидеть вообще кто там пробудился просветлился ладно все его мы там дальше идем но вот мы встречаемся вот с такой ситуации как ты в этой ситуации ты либо можешь все равно глубоко внутри переживать, здесь только искренность и честность. И если ты переживаешь, ты вытаскиваешь всю вот эту вот тему переживания. Кто там переживает? За что переживаешь? Еще раз, все, вот эта с, а, сонастройка совести у нас включена. И вот здесь нужно ярко а, и ясно смотреть то есть все вытащить, вот все, все свои страхи. К чего ты кому? Ты говоришь, окей, так, мне действительно нужно время для того, чтобы разобраться. Идите, все лесом все, потому что почему еще вот это происходит и оттуда и оттуда начинает такое бывает это еще знаешь проверка тебя самого же на вот выстраивание каких-то неких границ в этой социальной игре, да, то есть потому что смотрите, когда вы начинаете отсюда смотреть с другого вообще восприятия, есть очень такая хорошая техника, да, то есть вы садитесь перепросмотр я это называю обычно я делюсь там на каких-то закрытых мероприятиях, то есть ты садишься словно вот ты свидетель, да ты сидишь в значит кресле кинотеатра, ты выталкиваешь на сцену главного персонажа с именем, там как, как тебя зовут, со своим именем и начинаешь от сейчасности просматривать вообще всю свою жизненную ситуацию, всю свою жизненную историю, как есть. Потому что вот эти крючки, вот эти вот, которые вылазят, это не просто так. Значит, у тебя еще есть важность к этому, у тебя еще есть некое отношение, правильно ты делал или неправильно. И поэтому ты садишься и просматриваешь. То есть из сейчасности можешь до детства вернуться, либо с детства там до сейчасности дойти, и вот так открыто, беспристрастно перепросматриваешь взаимодействие себя со своими там близкими, еще с чем-то там, с банками, еще, еще, еще, и видишь, и там будет ярко видно, где ты как э, себя еще можешь обозвать? Где как э, ты можешь какую-то там в себе правильность носить, то есть быть к чему-чему-то к э, в чем-то убежден? И вот тут искренне честно, потому что когда ты действительно смотришь, и тело лакмусовая бумажка, оно покажет, где что ёгнет, где что там не не и ты отсюда сидишь явно и смотришь во все это. Честно, сам собой, не для кого-то. И когда абсолютная нейтральность, значит, ни один крючок тебя не цепляет. Вот это говорит о, об, об абсолютном пробуждении, о том, что ты видишь фильм под названием этот. «Но». Если тебя действительно что-то цепляет, значит ты уже из, опять-таки, этого здравого, ясного состояния сознания смотришь, как ты это можешь разрулить в соответствии со своей же совестью. Не опираясь на какие-то правила и принципы извне, со своей же совестью. Если действительно внутри не хочется платить кредит, не надо его платить. Но это не мой совет. Ты опираясь вот на внутреннее свое самоощущение. Но по чесноку. Потому что если ты где-то глубоко считаешь, что нет, я что-то там ну, неправильно делаю, что все таки мне там нужно где-то что-то оплатить. То есть вот смотреть честно-честно. Потому что действительно у нас, мы, каждый из нас, обладает уникальнейшими вообще способностями. Нам просто вот в этот период, как, знаете, Мюнхаузен, сами себя за шкварник вытаскиваем. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. И мозг начинает вибрировать совсем другие, знаете, он как бы становится такой светимой, проактивный. То есть ты всегда в любой ситуации, которая, встреча, которая открывается, ты не жертвишь ты знаешь что если это пришло значит у тебя есть все возможности ее разрешить самым наилучшим образом но это приходит только из глубочайшего состояния спокойствия когда ты вот такой а -а -а, куда бежать ты не сможешь это разрулить ты будешь а, а, а делать как тебе кто-то там сказал или еще что-то откуда ты там прочитал или опираясь на опыт прошлого но она не будет работать и Поэтому здесь еще раз, прекрасное время для того, чтобы сесть, переоценить полностью, сделать перепросмотр, вернуться к ясному осознаванию. То есть неважно, что происходит, вот если у вас возникает важность и серьезность, и вы начинаете переживать глубоко, это значит, вы уснули в какой-то из ролей. Посмотрите, в какой роли спите. Посмотрите, в каком убеждении вы уснули. Что для вас вот прям сто бетона так и вы доказываете самому себе же, потому что правильного и неправильного не существует. Все вы всегда новые, вы всегда живые. все меняется. И мозг выдает креатив на самом деле. Вы в этом столько вообще возможностей начинаете видеть. И вообще Призадумывайтесь, а вообще почему я подписывалась Это вообще Потому что смотрите С абсолютным пробуждением ясно видится Что все, что происходит Это твой воображариум да? Все в этом воображариуме И тогда получается Кого винить? Некого, даже себя Вот мудрость Когда возврат идет Не залипнуть в самообвинение В самобичевание не уйти это очень такая тонкая грань Да, сейчас у меня Такое вот и происходит То, что некоторые ситуации так и проигрывал Ну, просматривал Что и кто И мне действительно так стыдно за себя Просто я себя прямо вот Ненавидел За те ситуации, которые я когда-то в жизни делал И мне страшно Потом опять туда возвращаться Но просто я это видел, да, действительно Это было Это был не я это я спал, ну, там, бессознательный, как там это еще можно назвать. То есть да, это есть. Mm -hmm. Фу, иногда начинаешь потом думать, да, как же опять вернуться, надо посмотреть. И страшно просто, ум боится то опять возвратиться, потому что я опять же себя обвиню ну, в том, mm -hmm. что я был такой вот тупой, или как там себя назвать, бесчестный, беспринципный, там, ну не я был, да. Вот это я точно осознаю и вижу, что это был не я, это была какая-то маска там эгоизма и то, там зависть, ненависть, там что угодно. Но точно не я. И страшно становится, и прямо страшно так, что аж не хочется туда возвращаться. Но надо это делать. Я так теперь понимаю, что надо разрулить эти ситуации. Типа, ну если хочется дальше жить нормально спокойно, то есть надо разрулить. Конечно, ты смотришь открыто, открыто смотришь туда, не, не бойтесь вообще, то есть это все воображаривание происходит, потому что на самом деле вы изначально вообще ничем не замутненная, чистая, совершенная вообще, э, вот боже, божественная суть вас самих же, которая вот проявлена сейчас через, оно ну, вот это тело, да, косячили, да, было невежество, это знаете как, ну, Извините, там обосрались, пошли моем, стираем штаны, окей. Но мы не впадаем в самобичевание. Мы, мы, смотр, мы смотрим, ну да, был, да, вот дурак такой, окей, хорошо. И перед просмотром делается. И вот туда, куда страшно смотреть, там... там если ты себя ненавидишь, осознанно берешь и вот прям проненавидиваешь себя, осознанно. Ты это э, делаешь и наедине сам, с самим собой... Э, но когда ты в осознавании, тебе станет просто смешно, понимаешь? Смешно станет. Сначала будет, возможно, там и какие-то, и тело будет как-то и как-то, но это в осознавании ты все делаешь. Ты не прячешь, потому что э, мы действительно тут, э, нельзя хоть одну ноту убрать. Поэтому сознание от ненависти до любви, оно вот здесь на эмоциональной волне это все проживает. Это не хорошо и неправильно. Это просто концентрация энергии такая была. И мы так вели себя, потому что мы глубоко спали. Вообще. Со спящих какой... Вообще. Это вот, понимаете, человек лежит, спит, он там начинает драться во сне. И чего? Ты будешь на него орать? Вот точно так же к себе. Все. И вот это, оно... Потому что вот этот самосуд, если он еще есть самосуд, реально смотришь в этот самосуд, кто там сам себя судит, за какие правильно и неправильно. Потому что а, любая ситуация в вашей жизни, вашей жизненной истории, она заведомо а, прописана была вами же, не кем-то другим, не каким-то дядечкой на небесах. Там никого нет. Реально проверяла, сколько на самолетах летают, нет никого это все внутри нас, вот это вся мудрость. Поэтому ясно, открыто посмотреть и отсюда из этого момента то есть любое действие в соответствии вот с внутренним импульсом. Вот как оно проявляется, так оно проявляется. Как только поджимаете все оно там, знаете, потом начинает в агрессивной форме это вылазить. Потому что вы посмотрите и будете, если внимательно. То есть там, значит, правильно и неправильно существует. И близости все боимся, близости все боимся. То есть все, что мы считали любовью, на самом деле это не любовь. Там все время была, знаете, компенсация для себя самих же. Вот отсюда все. Вы есть вот прям сейчас целостная. И, и любви вас в каждом. Просто, просто океан. Спасибо.